всем привет ребята и добро пожаловать на канал я оля сегодня у меня родилась интересная идея я очень сильно хочу смешать данный слайм Сухим завтраком, я не знаю, почему-то а, последнее время мне хочется экспериментировать и пробовать что-то новое. Так что, если вы не видели подобное видео на других каналах, то обязательно поставьте лайк. А если видели, то напишите комментарий, потому что мне очень интересно почитать, может кто-то такой уже из блогеров делал. И также еще пишите свои гениальные идеи под видео, с чем можно еще смешать слайм. наш слаймик, он достаточно хрустящий, он этим мне нравится, и давайте будем добавлять наши подушечки Такое ощущение, как будто бы э, я купила какие-то игрушечки для слайма, крупные звезды, и добра... добавила их. То есть по ощущениям разницы нет. Э, э, сухой завтрак кажется каким-то наполнителем для слаймов. Очень необычно и интересно. И приятно его мять. Мне очень нравится, как Так что, ребята, экспериментируйте, пробуйте делать что-то интересное и необычное и не бойтесь, что вас осудят. Лично мне очень сильно нравятся эксперименты и я не собираюсь останавливаться на достигнутом.